В смысле, отдать свое тело, свою честь за деньги. Просто бывает такое, что мужчина не подходит девушке. Из-за того, что у него, допустим, слишком большой член. И мы такие хихи, ха-ха, пошли в туалет, пошли в туалет. И вот Это то, что мы можем оценить как бы с первого взгляда, глядя на мужчину. Хочешь узнать больше о том, что красивые девушки думают про соблазнение, но боишься задать глупый вопрос, я задам все вопросы красивым девушкам за тебя, а они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь постоянную рубрику «Женские откровения».